Компания Тротон, в которую среди прочих входят производители грузовиков и автобусов Ман и Scania, выставила на продажу свои российские активы, сообщает коммерсант. Напомним, что Тротон – это дочернее предприятие концерна Volkswagen Group. Обе марки приостановили свою деятельность в России весной этого года после введения санкций со стороны Евросоюза, так как поставки готовых грузовиков и отдельных комплектующих оказались полностью заблокированы. Поэтому торговые фирмы Scania Rus и Mantrack Bus Rus, а также лизинговое подразделение Scania Leasing будут проданы неким российским партнерам. Убытки от потери ориентировочно превысят полмиллиарда евро. Скажем, конкретно для Скании избыт техники российским перевозчикам был очень важен. На него приходились 6% от совокупных продаж шведской компании, а чистая прибыль московского офиса по итогам 2021 года составила почти 5 миллиардов рублей. Оставшиеся активы обеих компаний, как сообщает авторевью, готовятся приобрести казанский дилер Альфа-Скан. Кроме того, марки совместно содержали небольшой сборочный завод в Санкт-Петербурге в промзоне Шушары. Он выпускал от 500 до 1000 машин ежегодно. Очевидно, что сейчас сборочная площадка не представляет никакого интереса для потенциальных покупателей. Таким образом, вся большая семерка европейских производителей грузовиков либо прекратила, либо заморозила свою деятельность на территории России.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 Настроек. надстроек.